«А знаешь, дед, у нас опять война, беда пришла, откуда и не ждали, и снова поднялась моя страна за русский мир, бои, не за медали. Прости, родной, я не смогла найти, ты вечно в списках без вести пропавших, но ты сумел достойно путь пройти, с другими жизнь за родину отдавших, ты там своим на небе расскажи, полезли». Недобитые фашисты И снова в Белгороде рубежи И снова гибнут русские танкисты Ты даже не поверишь Знаешь, дед, кто в спину нам ударил Самый близкий Из Украины тот кровавый след Мемориалы сносят Обелиски Мы победим Ты спи спокойно, дед Мы русские Бог правда с нами И ваших не забудем мы побед Русь велика достойными сынами